Многие люди пишут мне и говорят, что у них не получается слышать голос Божий. А что ты делаешь для того, чтобы слышать голос Божий? Что ты сделал для того, чтобы Бог услышал твою молитву? Многие говорят, я молюсь, я читаю Библию, я беру посты. Но ты делаешь всего лишь то, что должен делать каждый христианин. Ты не делаешь ничего особенного. Что ты делаешь для того, чтобы твой ребенок не болел? Ты не просто молишься за него, но ты отдаешь ему все самое лучшее. Все те витамины, которые мог бы есть ты, ты отдаешь своему ребенку. Все то, что ты мог тратить на себя, ты все это тратишь на своего ребенка. Ты посвятил всю свою жизнь своему ребенку. Ты стратишь столько времени на своего ребенка, сколько ты никогда в своей жизни не тратил на Бога, мой милый друг. Для того, чтобы услышать голос Божий, тебе необходимо взять всю свою жизнь и положить ее как бы на жертвенник. Перенести себя в жертву Богу, в живую, святую и благоугодную Ему. Живешь ли ты свято, мой милый друг, исполняешь ли ты все заповеди Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна? Или ты просто молишься в надежде, что когда-то Бог заговорит с тобой, просто потому что ты, как все, молишься и читаешь Библию и живешь обычной жизнью? Мой милый друг, пока ты не отрешишься от всего, пока ты не возьмешь всю свою жизнь, все что ты имеешь и все что ты мог бы иметь и не отдашь это Богу, не положишь это как бы на алтарь, как бы на жертвенник, ты никогда не сможешь услышать его голос, потому что ты не делаешь ничего особенного для того чтобы слышать голос Божий. Соломон, царь Соломон, он не имел привилегий никаких то, что у него отец слышал голос Божий, это не дало ему никаких привилегий, чтобы слышать голос Божий. Никаких. Чтобы Соломону услышать голос Божий, ему пришлось принести столько жертв, сколько ни один из нас. Будучи в то время, не смог бы принести, сколько принес Соломон Богу жертв. И Господь заговорил с ним в тот день. И Богу это было угодно. Живешь ли ты, святой мой милый друг? Приносишь ли ты святые жертвы Богу? Живешь ли ты так, как заповедовал Иисус Христос? Подумай об этом, мой милый друг! Да благословит вас Господь наш Иисус!